Привет! Меня зовут Алена Мысина и сегодня я хотела снять такой видеоролик небольшой о новой продукции в это Слим Актива, коктейли и супы. Что это за новая продукция? Потому что большинство партнеров или людей, которым интересно вообще продукция ЛР, они задаются вопросом. Ну, наверное, это вредно, наверное, это что-то вообще непонятное, что это за баночки. Я бы хотела рассказать сладкую правду, потому что вот эти коктейли, в данном случае у меня сейчас в руке коктейль Slim Актив латтея ну то есть со вкусом, может быть такой кофе-карамель. Кофе а эти коктейли – это замена, можно сказать, обычной диеты, потому что если вы девушка, если вы парень, если вы сидели когда-либо на диете, а я это делала огромное количество раз, это очень сильно изматывает, вы устаете, у вас плохое самочувствие, плохой сон, вы постоянно думаете, как бы быстрее закончить эту диету и начать есть, и в итоге вы сбрасываете во время диеты 1-2 килограмма, и потом слегка и очень быстро в течение дня набираете, когда вы диету закончили. А, вот эти коктейли можно пить постоянно, я пью подобные вещи уже на протяжении долгого времени. И вот этот коктейль именно со вкусом капучино, латте, я пробовала, пила его и подобные вещи они заменяют один прием пищи, например. либо можно заменить несколько приемов пищи. Здесь очень понятная инструкция написана. То есть, например, вместо обычного завтрака бутерброд с колбасой и бутерброд с сыром вы выпиваете коктейль. Второе, что мне очень нравится, помимо того, что это помощник в замене диету, помощник в плане похудения, то что эти коктейли очень полезные. То есть, если вы, например, даже не планируете худеть, если вы планируете просто быть здоровым, красивым, вместо, например, обычного Сникерса или какого-то там сладкого батончика, вы можете выпить порцию такого коктейля, либо в данном случае супа. И здесь очень много разных витаминов. Я вам даже вот считаю, здесь есть витамин А, витамин D3, витамин Е, С, В1, В2, В6, разные кальций, фосфор, калий, железо, магний. То есть фактически вы пьете коктейль, но не такой, как продается, например, в каком-то торговом центре молочный, да, коктейль разный, а пьете коктейль, который содержит большое количество витаминов и микроэлементов. То есть вы свой организм этими элементами обогащаете. Поэтому помимо того, что он вкусный, он еще очень полезный и помогает также людям, которые заменяют целенаправленное какое-то количество кремов пищи, помогают похудеть. Вот. Поэтому эта продукция очень интересна. Обязательно, если вам интересно узнать о ней больше, если вы также партнер, вы спросите больше у своих наставников, они вам расскажут, да, что это за продукция и почему, а, если вы будете ее пить, вы станете еще красивее, молодее, здоровее и худее. Спасибо большое, пока!